Тракт, в мире, в мире, в мире. и сегодня наш чисто. и мы сегодня будем лепить Вот так? Да, да, да. Николайчик, что там? Еще будешь делать ангела? Да. Да. шапку поправить. Нет, папа, я пока не дотаную. Николай, а ты умеешь ангела делать? Смотри, а кто у нас тут? Ангел в снегу. Здравствуйте. Никошка, ку-ку. классические Даш... гимнастические трюки. Попробуем. Ага. Никошка, ты застрял? Миросик, Никуша застрял. Спасибо его. Танни, Танни! Танни! Танни, Танни! Это холодный. Ой, какие румяные, красивые щечки. Потанцуем? О, как... Курки встать. <решит> <решит> Пиркуваки в лицом снег упал. на Виру, давай. Снежный человек. Снеговик, снеговик еще один. Поползли к следующему снеговичку. Там еще один снеговик Николай видел, да? 是呻 experiences 你的大人要 спорт